Здравствуйте! Сегодня 3 ноября, и я хочу опять вам рассказать о детке, о детках, вернее, на пеньке орхидеи. Так, приступим. Вот эта детка и это выросли с июня месяца В конце мая были срезаны предыдущие детки и через некоторое время появились две новые детки. Вот. А на стволе, вернее не на стволе, а на цветоносе орхидеи, вот здесь тоже была, появилась детка. Но буквально вскоре после предыдущего видео в августе месяце, Случайно эта детка была задета, и она отвалилась. Вот. А на этой детке, видите, срезан листик, появилось было водянистое пятно. Вот. И я побоялась, что это ну, какая-то инфекционная болезнь, поэтому обрезала и обработала срез. Пенек наш потихоньку начал усыхать, несмотря на то, что у него, видите, вот здесь корешочки, он усыхает, усохла, и это была набухшая почка. Но одна из деток, вот эта детка слева, видите, начала выпускать цветонос. И также на ней появился корешок. Возможно, он и не один, но видно только один. Вот здесь вот видно корешочек чуть-чуть. Вот такие изменения у нас произошли. Отсаживать эти детки я не буду. Пусть они цветут, пусть они пользуются корневой системой. До весны это растение я трогать не буду. Вот, я думаю, что больше на этом пеньке усыхающем детки вряд ли появятся. Вот, ну вот и все на сегодня. До свидания, до новых встреч.